8 7 6 5 4 3 2 1 Всем привет, мои дорогие друзья Так, это что-то смахивает, знаешь, это на кого? Снежная брыган, здоров любовь моя иди к Мэк. Я очень рада вас видеть. Будем вместе. Будем вместе. Всегда. Кто посмел потревожить сон Мэк? Что случилось? Я рада, что вы снова с нами. Ай, сочный малыш. Спасибо. Спасибо большое. Любовь ты моя дорогая. А ты... Ма, я тебя люблю, любовь моя. Я тебя знаешь, как люблю? Душка. Спасибо большое. Ма. Ты поцеловала всех? Ты что сидишь молчишь? Конечно собираюсь. Я люблю тебя до слез, нежный абраган. Я говорила, что у меня поганый характер. Но... Право, последней ночи. Для Сергея Петрова, верно? Умный мальчик. А, право, последней ночи. Ты находишь меня привлекательной? Это романтика, между прочим. <свес> Постоянно веселится. Чудесный ужин ждет меня сегодня. Смешная, блин. Но самым вкусным будет твой остренький язычок. Все время смеется. Хорошая девочка. Давай, может, сертаки потанцуем. Складная мысль. Давай, давай, не спи, не спи. Поцелуй меня.